Здравствуйте, уважаемые! Город Волхов, 130 километров от Санкт-Петербурга. И здесь мы открываем новую рубрику «Что можно купить в России до 1000 рублей?» Будем сравнивать два магазина «Лента» и «Светофор». Пять отделов по две позиции с каждого отдела. И потом еще в отдельном ролике обозрим качество. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, делитесь этим видео с друзьями, а я погнал закупаться. Ну что ж, поехали в «Светофоре». Пять отделов, по две позиции с каждого. Начнем с нибудь очень интересного. Лимоналики. 42,90. 2 литра какой-то полость. Вот у нас кондитерский отдел. Зефир глазированный шоколадной глазурью. 137,80 за килограмм. Наши сроки проверять. Так, это у нас что? Ровно килограмм, 28 июля изготовлено по-любому в сроках. Не перебито. Так. Прянички, прянички хочу. Какие прянички. Прянички. О! Пряники заварные, северные, 700 грамм, 67 рублей. Угу, нормальненько, так, кондитерку закрыли, кондитерку закрыли, поехали дальше. Так, на сок, сок какой-то, бля, чипсули, какие-то гибические чипсули, просто огромные пачки чипсов, бля, бесценные, 82 рубля, ну хрен с ним, это уже… Не в кассу возьмем, если останется. В обзорный бонус. Если останется кэш. Тридцаточка. Тридцаточка. Литр стопы. Говядина тушеная особая. 53,90. 54. 54 рубля такая вот баночка так что нам еще из консервации так взять печеночный 40 рублей 90 копеек так консервацию кондитерку закрыли соки воды закрыли и что нам еще что-то у меня еще было а сыр колбаса Сыр, колбаса. сыр. Зашли мы в камеру и смотрим, что у нас тут есть. Разглубь сплавленный с сыром. Так. Да. С сынниками, конечно, полная беда. Полная беда. Ну, почему вот этот сыр? О, сыр, который с сыником. Сыр голландский. Сыр российский. Бля, какие здоровые куски. Давай-ка самый маленький, какой-нибудь поменьше. Возьмем голландский, 814 грамм, 222 рубля. Есть сыр. Так, и какой-нибудь колбасы. Колбасы, колбаса охотничья. Блять, 102 рубля за килограмм. Не, ну тут прям вообще без мата никак. Просто я, я в шоке. Колбаса вареная охотничья 80 рублей. Да ну нафиг. О, венская. Похожа на колбасу. 35 суток от 15 июля. 700 грамм. Рискнем на крайняк, выишницу зажарим. Такая вот колбаса. 500 грамм за килограмм 125. Ну, посчитаем, как будто килограмм. Так, что-нибудь еще нибудь еще, что у нас там осталось сырка а, макароны, крупа поехали в макароны и крупы Коронные изделия, рожки, паста делюкс 500 грамм 2060 берем у хлопья 7 злаков 21-30-400 грамм Оп. такая вот 7 злаков Вроде все позиции закрыли, уложились где-то вот примерно такую сумму. Значит, еще и осталось маленько на чипсуре. А, поехали. поехали. Клопья 6 злаков. По карте 35 рублей. Без карты полтинник. всем макароны надо, спагетти. 40. Да, 500 грамм. Агроальянс. Берем. 23,99 по карте. Тушенка кусковая. Мне кажется, я ее нахрен выкину. Несъедобная может будет. Но зато 23,99. Мила продукт. Печеночная со сливочным маслом. 3990. Берем. Так, это плохие воды. Алкогольный не любим. Пиздит. Пиздит. Ну, возьмем лимонадик. Лимонад из черной головки. 64,89. Красный апельсин. J7. 70, 79. 79,89. 80 рублей. Пошел. Так, перейдем в кондитерку. Ну, вместо эфира будут печеньки. 139,90. 600 грамм, Время, ну пусть будет 140 рублей курабье, хлебный дом шоколадный, полкило, 98, 89, капец вообще, сотка, нормально вообще, пряники за сотку полкило, блиней Охренеть! Куда катится мир? Полшула пряника. 100 рублей. 211 рублей вот такой кусок. Берем. Сколько? 617 грамм. Нормально. Так, 433. 433, не хренеть. Тогда мы, может быть, никуда не укладываемся. Папа может, 433. 976 по итогу Как-то получается Охренеть колбаса, как все остальное Это, конечно, трешовый угар 800 грамм Ну ладно, пусть будет нормально Ладно, погнали на кассу Открываем рубрику Что можно купить в России до 1000 рублей Битва двух магазинов Сравнение товаров По пяти отделам По две позиции в каждом Пять позиций, пять отделов по две позиции из каждого отдела и сегодня открою выб рубрику Уж сначала смотрим э, количество потом проверяем качество Чего, блядь? обозрим бля обозрим зашли мы в камеру Вечер в хату.